Всем привет! В этом видео уроке я вам покажу, как э, смотреть или есть письма от Steam. И у вас, я думаю, есть база. Вот, у меня есть тут и прокси. Но прокси для этой программы не нужно. Вот. Steamboat. Steamboat. MyLearn. Смотрим базу. Д закидываем базы. Закидываем, например. Я вам эту базу кину. Я сам-то с местами как бы не нужны. Я вам скину эту базу. Чекайте, если хотите. Вот, вы видите. Ну, в принципе, нам достаточно. 90, ну, вот. Примерно. Сейчас мы ход-майл здесь. Гмайл. или рабочая но ну, не знаю у меня валидная она просто чекает если у вас не валидная база значит значит все так значит еще пробуем другую. он просто нам или чекает или есть вообще с там у меня база видите как бы не вся полностью валидная вот что-то что-то что-то невалидное взял базу. берите валидную, но я же своей программой поищу рабочую, так моя замен чуть год. 100% видео стим здесь есть. Мы видим. Ну вот, короче, вы видите, все, все работает. Программа я выложу под видео. Просто нужно, чтобы у вас была база валидная. я не знаю, где вы ее будете брать и, как бы. Но я выложу пробную базу. Я ее создам, валит полностью. Вот эта стима здесь писем. Здесь много. писем. ну вот все я вам показал что это действительно все и вебмани стоп. да вебмани если хотите можно восстановить не знаю не знаю что будет делать ну вот все работает ну что еще интересно я буду вылаживать бруты на origin и многое другое всем пока